А что, петь, пацаны? Давайте, начинаем. Ты видос снимаешь? Да. Да? Сейчас, подожди. Да. Раз. У микрофона, всему русский, я приду за тобой, я буду хэдеставить. Но это не точно Нет, дай меня приставать Если я тебе ставлю хэд. Хэ Но это не точно Ты бомбишь, у тебя подгорает пукан Да ладно Если я тебе ставлю хэд Или либо я тебе убиваю Просто подгораешь От моих хэдов Ты мой если ты до меня будешь приставать, я тебя убью. Если я тебя убью, ты просто откроешь рот. Да ладно. Если я тебя убью, ты просто откроешь рот. Да ладно. Если я тебя убью, ты откроешь рот. Но это не точно. Чел у нас. Пантуется то, что он только меня убивал, он просто пантовался, но это неправда, да ладно. знаете почему? Мы не знаем, что это такое Он просто боится, что его просто не залюбят. Да. Если я ставлю хэд, ты будешь у меня подгорать Но это не точно У меня подгорать Если со мной кто-то стречится, хэд ставлю быстро, быстро, быстро а. Да ладно. Мой самый любимый класс – это штурмади, штур, штурмади. Ваш... Если, если, если я не выберу <свист> штурмади, <свист> <свист> что? Я тоже умею тащить на инжар, на снапах. Ну, на медах нет. Точно. Да ладно. Потому что я на медах. Просто. Ну, рак. Я тоже согласен, что я рак. Ну, я вообще не умею за меды играть. Но в крайних случаях, когда мне говорят... Все.